Здрасьте. Всем привет, друзья, с вами, Фрэнк, сегодня будем играть в Роблокс, Миракулс, со мной Олежка и Лука. Да, а я вообще, Вышла что? Вышло обновление, обновление этого режима на собачку, вот. И теперь я уже начал как-то выполнять задание, мне надо идти быстрее в дом агрессов. Потом в комнату Маринет, я помню. Потом у Адриана что-то в комнате. Вот что я помню точно. Ну, сейчас мы проверим, там должны быть подарочки. Так, вот он, подарочек первый. Так, второй подарочек. Вот этот. Так, здесь точно ничего нет? Нет. М в доме Марины, вроде. Сейчас мы проверим. Я не помню где. Пойдем сейчас в дом Маринет. Да, в Маринет, я знаю. Мне надо в дом Маринет. Блин, бесполезная фигня. Там у нее что-то в доме вроде. В пекарне. Потом я больше не помню где. Вот он, подарочек. В пекарне вроде... А, вроде в пекарне я не помню уже вот это и последний я не помню где ребят вы никто не проходите этот квест я не помню где последний Он никто не проходит, только я один. Давай выметаемся. Блин, я не помню, где последний находится. Топ. Где он находится? Где-то я видел, кстати. Ешь, еще в конце видео я вам дам промокоды. Что надо найти? Там... Я ничего не запомнил. Стаканчик. Это а, просто... стаканчик, я его ищу. Так, мне сказали то, что я лузер. Стаканчик должен где-то здесь быть. А здесь нету. Неправильно да, мне сказали то, сказали, что я лузер. Не прошел это. А, Пойдемте в гонку кролика кролик а где я это а у меня Центри. нету кролика Олег а я у меня нету кролика как где не у меня, у меня нету кролик, кролика чтобы так что за бесполезный центр а центр где в парке да центр да парк. нет ну а ну да это возле школы парк же ну это парк да я да, просто фонтан, фонтан, фонтан. выбрали да эту елку поставили какая-то штука гонка кроликов да очень гонка вот кроликов Олег заходим Вот он. Олег, я тебя сейчас снежок, кстати, кину, смотри. О, на снежок. На. Снежо. Так. На акции. Так, промокод. А, у нас получается вот этот. Вот он, промокод на 250, ой, 2500 вроде монет. Вроде да. Скажи, скажи, скажи ко мне, с его, с кем его, его. Я вижу, тут все трансформируются. Костя, с кем его, его. Блин, тут все платное, не знаю даже, в кого трансформируются. Я, Айзнуар. Реально, тут все платное. Ощущение, в кого трансформируются, тут все платное. Хуже некуда уже. ладно. буду дукогами хоть. Лонг, Абриджбюри. Чего так долго? Где Лонг? Вот он. Ёжцы коронах. А mm -hmm. я Кетмар, хотя я буду, мне больше по душе Кэт волкер Блин, им же как-то можно стать Кетом Волкером. Я не знаю, здесь не сказано. Так, скоро гонка через десять, девять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, А где 9? гонка? 1, вот гонка. 0. И чё? Ух ты, что? О, вот нараво. На нараво. Это я И зачем я? О, 3, 2, 1, гонка. Ой, ёшка, а где? Я не знаю. божечки. Сезон, Каролас, да почему я сижу на стуле? Да. Так я уже... Я путеше... ты... это, это типа путешествие по времени. А, как прыгнуть. Понятно. Почему-то после О, путешествия еще бегу, и бегу. Яйцо какое-то. О, нара. Блин, тут яйцо дракона я должен забрать. маны, сколько тут яиц лезибаков? И... За эти яйца деньги дают. Ну, да. И деньги. Да. Да. деньги. Даем, о -о -о. Я, я, на я о, о, я вижу Олега. Не... Так, Лука. Спасибо за а -а -а. яйца. Ну, Там еле ли лизьба был так, ну, Лука да. меня обогнал, но я... Было бы логично, если бы всем дался кролик, то первый... но им жалко денежек. Да. Кролик там платный, вроде бы. Я хочу, чтобы получил... Кто побежал? Кто побежал? Кто побежал? Кто я смогу купить себе побежал? Кто побежал? и побежал? О, да. пойдемте иди сюда, ребят. Это, это, это вообще чётко да. игра. О, Ой, еще 50 монет. В центре а, тоже игра. О, какая-то песочная. Ладно. Мальчик какой-то песочный. Фики. Блин, Фики. я еще ни разу не выполнила тут квест, наверное, да. Нет, один раз Где? только выполнила. Мне надо 5 да. да вот тут. У меня, У меня проблемы с Рин... С ориентацией понятная. <свят> Этому... <свят> <свят> я это не говорил. Да, да, да. А да. где? Какая игра? Вот. Вс, слепой. Один. Ну, я думаю, это не та игра. <свят> так, ой, это будет я сейс. К вам сейс. Okay. Здесь будет яс. К вам сидите летит. Он кошелек. Oh, фей. Блин, я хочу фей. Ну надо тут yeah. денежки заплати и получи. Да, тут ничего вы Посмотрите, здесь есть а даже, здесь добавили... Костя посмотри, Костя, посмотри, здесь добавили эту анимацию для трансформации. Так, где когти? Кстати, прикольно. Я хочу посмотреть, где а это будет. Этой... Да, где ты это нашел? Это леди-дракон. Какая-то там леди-дракон, что-то там. Называется это трансформация. Теперь где-то срабились. А вот это... Я хочу. Посмотреть. А если куд-блану посмотрите? Вот это... Так, что с мной было? Кот, Пря прячь когти. Ух ты, как ты спрятал когти, Олег. Прячь когти, Плак. А, а с не нельзя прятать. Что это такое? Вау. Ух ты, божечки. Я я шутки. Трикс, прячь лапу. А. Ду -ду -ду -ду -ду -ду. Блин, идеальные песни эти люди поставили. О, игра начинается. Ой, ой, я тебя же корола. Вам все есть. Что держи, я даже игре. Что делать здесь? Паркурители. Ой, я обожаю паркур. А завидую, Блоксей. Прыгай. Я летаю, я ли, я упал. Я с не упал. Здесь надо прыгать. У а Я типа прыгунчика какого-нибудь, который. Не да, не у да. Учения. Да. да, у меня айс улучшение. Да у меня не подставляется. Кстати, вот тут вроде летать можно, не помню. Да, там можно. А, да, есть да, только. Ребят, здесь тратится, короче, трансформация. трансформируются? А школа-то за табор. Куда прокурить-то надо? Подождите, Ой. я вообще какую-то другую сторону нашел. Ой. А, нет, я упал. Ну, я реально. по крыше прыгаю. К школе подошел. У него одну вообще полосочек. Надо где убрать ее, пошлирдиться немного. А я вообще Алькой пригодите, хотя бы стану этим котом. Я Рина Русь Я хотя бы котом планом стану. Я до школы пригодила. Куда дальше надо? Ну смотри, там стрелочки же. Там стрелочки. О, я Рина Русь Куда? У меня вообще, у меня сила Леди Баг, но я как бы супер-класса Леди, тоже... а -а -а! Леди Баг. Я реально у меня сила Леди Ой, я голову себе сломал. Видалик. Так, а куда <с дальше? <с я стрелочки их что-то не вижу. А, я, ладно, вижу, а, не а просто... дум... я вижу. Буду да, думать. Я вижу, как ты прыгаете уже. Ну, Костя, как всегда здесь... А почему денежки я не получаю? Я не знаю. Потому что надо пройти, и ты получишь. Да нет, там, где мы в крошечной Наре, я бесплатно получил денежки. Я в Нет, я упал. Первое место мое. Второе место. Запоминаем, где подарочки. В дома Маринет, раз. В пекарне, два. Ой, боже, у а -а -а. меня дом бросил. Ага. -а. Там где-то еще стаканчики А ездим. куда надо допрыгать? А куда надо допрыгать в итоге? Допрыгать куда-то. До... Да, эфелевой башни? Да. У меня еще две минуты до, моей... до до трансформации или это таймера, когда заканчивается. Я только на доме Маринет. Ну, подожди, ты там можешь постоять, она быстро подзарядится. Да, нет, у меня именно вот этот, который наверху, таймер. Я вижу эти двери. Так. Ешка, Рала. Ну, домич, печенье упал. В пекарню. Лука, ты еще паркуришь? Да, я упал. А, да. Я еще упал только один раз, и то я потому уже. Что прошёл, понял, как ребят, это я прошел, ребят, я уже другой прохожу квест. И даже нас не подождал. Так я не могу вас. Жила. Да, Будет так, иронично, не если не я упаду. По... По... Я прошел. Ненавижу вот этот выход, глупый. Итак, я получил на... 300 монет. Еще кто-то 300 за второе место? Да. Можешь, сколько получил? Я 400. Значит, Лука 200 получит. Скоро будет еще гонка кроликов. Через минуту. Гонка кроликов. Нет, я не пойду. Мне надо квест. Я пойду. Я тоже пойду. Я не вижу, где тут столики. Где они живут? 200. О, нашел столики какие-то. Огонка кроликов. Не знаю. Так, что там у нас еще двадцать? Может, нас... я могу <плес> <Это плес> Какие-то столики, но я не могу понять, где столики, <плес> которые. Ладно, Лука, давай, а, кто быстрее, я или ты? Смотри, акума в секретном шкафчике оказался кума. Он нет. Теперь ну, да, ты, ты, на гнев. Я коммунизировался, пипец. Ну, да, Пора он. путешествовать по времени, мои крыльчата. О, а я Вы с ума, да, сходите. Да, так, мы секретные Я шкафчики. не понимаю, О. где последний? О, магазин. Что в магазине у нас? О, боже, в магазине музыка. И Майора. Какая-то дура, ну, я не здесь... помню, как ее зовут. Ну что, ты со мной другая? играешь паркур? Ты играешь в паркур? Ох, ты ж... А что, я один паркур? Да. интересно, какое место я займу? Наверное, ну, второе. Помогите тебе, храните, -то найти потерянную фигуру. Очень интересно. Спасибо, хранитель. Где ты жрёшь? Сказал бы мне, хотя бы. По секрету, я чё знаю, где ты жрёшь. Жрёшь и жрёшь. Гениально. О, яйцо фей. За яйцо фей мне должны дать 10 монет. Я не понимаю. Э, где Костя, ты столик? мне дашь промокод. Костя, ты мне дашь промокод. Дай тебе дам. Когда? После видео. Так, поставлю на паузу, а, пока а, найду. Дожди. И спустя некоторое время выпустил все квесты. Это у нас... Две елки, 5 игр и 8 чеков. 8 чеков это просто находиться 18 минут в игре. А именно игры можно легко каждые пять минут проходить просто вот этот квест. Кстати, стаканчик находится вот тут. Мы все-таки нашли его. И пять раз я играл в эту игру, вот здесь вот он стаканчик. Вот здесь. Дальше надо украсить эту елку, Подходите... Подарку раз украшаете, и надо вторую елку. А вторая елка находится в Шанхае. Сейчас я покажу Шанхай здесь. Я только сам узнал, что тут Шанхай есть. Же вот он Шанхай. Да. Для порту Шанхай. Ждем. и загрузка о сразу песня классная ты мне интересна сила Здесь Ладно. Здесь Шанхай, вот он. Это разрушенный храм Фей, вот он. Она здесь сидела. Так, стоп. Где-то здесь тогда должен быть фонтан. Вон он. Да выполнили. Вот Пускаемся. Ну, ёшкин, хочу спрыгнуть. Нифига, тут людей тусят. Ура! Мне талисман. Да выпустите меня с этим. Ладно, давайте я вам покажу уже Тракмазель. Вот фей. Вот тут можно заполучить. Фей, кстати, давали вроде, я помню, бесплатно. Вот. Так, погнали трансформация. Ее трансформация называется Мисс. Нажимаем вот сюда и тут будет Мисс. Вот это вот. Хотя трансформацию вроде не показывали или показывали, но я не помню. Но вот такая вот, короче. Вот такая вот трансформация. Вот такая вот она. Сила у тарюка. Сила собаки. А тут ее нет. Да, ее нет, наверное, здесь. Да, ее здесь нет. Ну, вот такой вот костюмчик красивенький. Классный, на самом деле. Чтобы выбраться с этого, с Шанхая, вам надо подняться вверх. Капец. Уж ну, пока тут. Выходим. Тут, на самом деле много чего. Там где-то должен быть ресторан, где сидел Леонид, Маринет, Адрианет. Ну, дом дяди. Вот сюда выбраться, в Париж. А где? Кстати, вы посмотрите какой красивый город. Правда, туда ты не попадешь. Или попадешь? Нет. Это вот предел. Так классно плавать, хочу куда-то выпасть. Я выбраться не могу. А, это потому что там лед Лечу это? Песок. Ну, сейчас я не найду. Где это? Ну да, дом дяди не найду, наверное. Ладно. О, баражник пришел. На этом будем заканчивать. Если лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Фрэнтис Кстати, елку нажать вон ту, вторую, чтобы выполнить квест. Тоже подходишь сюда, нажимаешь на Е и наряжаешь И вам бесплатно дают... Ой, ну бесплатно. И вот. и вы выполняете здание с елками. Вот так вот. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на мой Телеграм и да заходите.